Доброго всем денёчка! Меня как-то мои подписчики спрашивали, а что я готовлю себе на обед. Вот лично себе, потому что у нас немножко питание с мужем отличается. Я ем более диетическую еду, скажем так. Он там предпочитает мясо какое-то такое в большом количестве. Но я вот тоже люблю такие вещи, как, например, тыкву безумно. Он тыкву не ест. Но тем не менее, вот я сегодня готовлю... У меня курица, вот здесь вот моя домашняя, я вот ее в сотейник положила. Курица у меня практически сварена. И вот что я делаю дальше. Я очень люблю грибы. Очень люблю грибы. Я так курочку грибочками сушеными, они взбитые на измельчителе, так добавляю. Это, конечно, для вкуса. Кладу сюда мою любимую тыкву. Прям большими кусками я ее не режу, не измельчаю. Мне она нравится вот в таком виде. Ой, просто, не знаю, у меня даже сейчас слюнки текут до такой степени. Она и красивая, и аппетитная. Вот это тыква, это моя слабость, конечно. И вот такими большими кусками я между курицей кладу тыкву. Блюдо исключительно полезное, ничего здесь нету, чтобы противоречило нашему здоровью. Вот все, это моя тыква. Тыква. Сейчас будем ждать закипания, и я сразу же сверху еще одной порции грибочков, вот так, сушеные грибы, я привезла их. Из экологически чистого места. Это лесудморти. Мы в санатории были. Зала там сушеные грибы у бабушек. Ну, очень вкусно. Будет, я думаю, очень вкусно. Вот так вот я кладу лучок. Лучок-лучок. Сдабриваю. Чего не жалею. у меня мороженая морковь. мороженая морковь конечно заготовки я делаю из замороженная морковь и тыква это у меня вот сейчас тоже замороженная уже готовая, таким большими кусками она как-то содержит больше такого своего вкуса тыквенного если она крупно нарезана чуть попозже я добавлю Чуть-чуть, потому что у меня курица посолена немного, я сейчас дождусь закипания. Здесь вот в Буду ждать готовности, потом подсолю, лаврушечку какие-то, положу немножко соленого укропа. Укроп тоже свой вкус даст. Ну, пока жду закипания всего того, что сложила. Это буквально минут 15-20. И мое шикарное блюдо будет готово. Я уверяю, что это очень вкусно. Очень вкусно. Сочетание курицы, грибов, тыквы дает отличный результат. Тыковка моя кипит. Кипит, кипит, кипит. Добавляю чуть-чуть вот лаврошечки и соленого укропчика. Так, соленый укропчик достаточно будет так добавлю еще чесночка чуть-чуть так вот добавлю чесночка и мое шикарное блюдо тыква ты знаешь все-таки курица сначала до да? курица курица тыква с грибочками готова будет так она уже готова вот я пробую тыква у меня уже готова сейчас буквально закрываю на 5 минут и мое блюдо готов буквально за 15-20 минут ну я не имею ввиду что когда варилась курочка я приготовила очень очень вкусное блюдо на обед я уверяю что вот в грибном бульоне тыква курица сочетание отличное я попробовал знаете, советую вам тоже очень вкусно просто бюджетно готовьте друзья мои с любовью от души и мир вашему дому